Я могу теперь петь, смело в небо глядеть, Наступила в душе тишина. Тьма сомнений ушла, раздается хвала, кров Христа искупила меня. Искупил он меня, искупил от греха Свети свете дня, Аллилуйя. И в небесном раю эту песню спою, кровь Христа искупила меня. Я живу со Христом и борюсь со грехом. Не страшусь лютой битвы огня. Бог дает благодать, грех и зло побеждать. Кровь Христа искупила меня. Искупил он меня, искупил от греха свети дня, Аллилуйя. И в небесном раю эту песню спою, кровь Христа искупил. Жизни хлебом Он дает и в пути бережет, Утешает собой осеня. Врач в моих, клад сокровищ живых, кров Христа искупила меня. Свете дня аллилуйя, и в небесном раю эту песню спою. Кровь Христа искупила меня. Естественно, понятно. Бабушка сказала: я ныне могу петь. У меня свобода и тишина внутри. Кровь Христа искупила меня. Это слово касается каждого. Даже вот мы падаем, но кровь Христа. Я слышу такое свидетельство, что Бог отец смотрит на нас не по моим ошибкам, не по моим вот достаткам, а по достатке Иисуса Христа. Христос родился вот этот месяц рождения Иисуса Христа. Христос родился в сердце ее. Христос родился в сердце моем. И если Он ударение сердца моего от Христа, вы будете живы. Будьте благословены.